Привет, ребят, с вами якине Да! Снова опять клаш рояль. Блин. Меня уже прям тянет снимать на Клаш рояль Про Старса не будет пока что. Но он будет. Так, сегодня мы будем играть спаринг. спарринг. Да, банально звучит. Почему я так говорю тихо? Мне не надо шуметь. Так. Давайте так, лайк, подписка, колокольчик равно нового видео на канале Кенёфер. Запомните. Я не терплю, что мне пишут гневные комментарии. Так. Я ожидал чего-то большего. от пика пика пика от пики избавимся лучника блин я слишком много потратил на оборону тфм конечно же Запомните, никогда не делайте так, как я. Нет, нет, нет, нет, нет, не доберись. Вс ⁇ В общем, отделал эту очень жестокую атаку. Даже уже две минуты прошло, охренеть. Сломал я ему хлебала. Раз-раз, меня слышно? Раз-раз. На записи посмотрю. Клановец смотрел. Кстати, вступайте в наш клан. Но я сразу говорю. Вход минимум от тысяч кубков. Так, хорошо. Он выстрелил этого дебила. Сейчас микро рыцаря выстрелит. Нет. Даже так. Хорошо. А этот дебилоид знает, что... Что я просто оттывал его атаку. Будет становить по подряд, лишь бы же не пропустить урон. Ну, в общем, видите? Замал, я ему второе хлебало. Максимально не пропускаем урон. Он думает, кто это за профессионал такой играет? У меня просто колода видоизменённая. <смех> Специально под таких вот дурачков. Вам показал, что я играю как и 2.6. На самом деле не так. Блин, микрофон выпал. Хорошо. Куда? Я тебе не разрешал не давать урона. Да. Я снова буду дефаться. Снова и снова и снова. Не пройдешь. Чел, все, не надо. Не надо, дядя. -а -а. Нет, я не пропущу он Для меня это непозволительно. Второе хлебало разбито. Блин, мне неудобно <свист> <Еще> лучше. <свист> Сейчас с микрофоном. Ладно, потом на записи посмотрю. Как ладно. Так, идем еще. Играем последний раунд. Почему по 3 и почему так мало? Потому что мне так хочется. Так, эликсир X2 пошел, хорошо. <пух> не получилось, не фортанула. Так, ты кудала? Ты тварь. Реально ты тварь? Будет надо идти я тебя фейерболами закидаю. Даже если и проиграю, я буду доволен раундом. Короче, я этому дауну проиграл, но я его специально закидал, такими петухами. специально, чтобы его позлить. Без ракеты он никто. Нам покажется, что я токсик. Нет, я не токсик. Я унижаю таких людей, которые не умеют играть без чего-либо. Хорошо. Я уже понял, Сполбейт Хохок Два и Шесть. Уже серьезный чел. Чел, серьезный. Пока понемногу ему сношу урон. В основном... Опа. Опа. Опа. Опа. Опа. ха ха Лохи. Если кто-то играл со мной против меня, я кого-то обозвал извините. В пришло сообщение. И спрашивайте, как я его услышал. Главное, чтобы услышал. Хорошо, хогом хреначит. Я так даваться не намерен. Терпил. Выстрел. Стерпило. Терпь его. Мы на равных. Чё гадина? Хогом мне получается. Блин, мне мало процентов. Крутится до, крутится до последнего. Вот и родится. Хорошо. Сейчас смотрите, фейерболами кидать будет. что еще и следовало ожидать? Я сопротивляюсь до последнего. Я признаю честное поражение. Всем спасибо за просмотр. Давайте всем удачи всем пока.